Press the blinking button inside Bonnie's secondary throat pipe to enter calibration mode. Something is not right. One of those notes is out of tune. You may push the button again to replay the audio check. Press the colored button that corresponds to the incorrect note. Press the blinking button again to verify your work.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 Job. Retrieve Foxy's eye from drawer number three. When Foxy's eye patch is fully open, place the eye back into his eye socket. Понял, прости. А как? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, Должно <давай laughs> тебя. Вот ты типа, подойдешь? Явно нет. Бросай, Реально. А, я типа закинуть должен. Well done. Реально. Съесть! <звук> <звук> По-моему, это не <поткак> очень <потк хорошая <потк идея, ему явно не понравилось. Тупо похождение Марио в Фазбер. Так, я туда же вернулся что-то? Пускай ему так Забей. Кажется, я не туда зашел, там вроде как выглядел по-другому. Прекрасно, ладно. Типа, а, выезд. Ну, Я теперь не такой Ух... Ух... тупой. Реально Вы издеваетесь Хватит, хватит, хватит Пошутили и все. Слева Что, слева? I used the películas one AH I was the the fastest Motion trigger secondary service elevator ventilation shaft издеваетесь там справа где-то о типа Ладно. Давай, головоломка для снега. Я... Это, простите, пожалуйста, можно мне взять? Пожалуйста. О, ушел. А, нет. А ты не можешь взять или что? Да. Не так Возьми. А ты не должен, как в предыдущий раз, кнопочку подвинуть Хорошо, откройте, лучше закрыться. О. не раз. да да да реально. Миленько. Получается троечку по кругу. Ну, Тут просто дракон какой-то. Да, да, реально. Well на 4 так, по приколу, да? <laughs> Здесь загадки для Если... мусона на отсталых. Огонь! Реально. Он кажется, это мизинцем в тумбочку ударился. Вау, использовать никуда не годится. Ну пошли, на второй этаж, тогда ч? <сíts> <сíts> ну, меняйся, ч? <Чё>? <Чё>? Она не работает как надо. Тут меня сжирают. О, сквозняк. Ну, там довольно чисто. Тут меня сжирают. Окки-токи? Она че, мексиканкая? Какие окки это Алина Рамос? Окки-токи. Смотри. Это рация. Это окки Ну, у этой свечки вместо фонарика а, классно, за нее, значит, покажу. Я ее убью следующую. Кто страшнее монстры, я ега один. Да понял, понял, я в другой стороне. Простите, пожалуйста по-моему, рация-то худшее, что можно было сделать. <связать> Хочешь анекдот? А, Я так сделал. Прекрасно. <связать> Абсолютно <ужасно>. Объединить. <связать> Слияние. Как жопой чуял. Не спроса же побежал сюда. Довольно смешно, если я помню. Да. никто не нашел. Не, ну не повезло даниилу Ч ⁇ поделать? Ч ⁇ в этом... в этом... в этом... Вы в